Я всех приветствую, кто меня не знает, меня зовут Нина Григорян. Сегодня мы решили поговорить на тему женского здоровья, да, потому что э, женщин, кстати, вообще преобладает в мире да, количество женщин, поэтому э, тема женского здоровья она всегда была актуальна, но в последние годы происходит такая тенденция, что э, тема женского здоровья, она... От невнимания к женскому здоровью очень сильно вот поднимается всегда врачами. Да, и очень много на сегодняшний день есть болезни не только физических, психологических, которые, к сожалению, сопутствуют практически у каждой женщины на протяжении всей жизни. Вы знаете, перед тем, как начать эфир, я залезла в всем известный ВОЗ и прочитала вообще определение, что такое женское здоровье, да, и по определению ВОЗ женское здоровье – это не просто отсутствие каких-либо там недугов, отсутствие каких-либо болезней, и нормальные анализы. Женское здоровье, Но отличается от мужского, женское здоровье – это, хочу подчеркнуть, Полное физическое здоровье, полное социальное и полное психологическое ваше спокойствие. И на вот эти вот три вещи. Всегда нужно очень сильно обращать внимание. Я расскажу сегодня, как это можно все поддержать натуральным способом и как вообще нам нужно быть. Я понимаю, что есть возможно сегодня люди, какие-то женщины, которые могут сказать, ай, мне эта тема не откликается. Допустим, да, популярное сейчас есть выражение «не откликается». Хочу сказать, если вы вообще полностью здоровы, если вы полностью психологически здоровы, окей. Но если у вас где-то есть проблемы со здоровьем, где-то есть проблема, там, психологическое, социальное и так далее, то э, это просто лень, да, это не откликается, это микроб в вашей голове говорит о том, что оно не откликается, да, потому что э, на самом деле большое количество Женщины себя представляют в будущем всегда там реализованные где-то, неважно, творчески на работе, в бизнесе, в семье, да, они представляют себя очень красивыми, они представляют себя очень подтянутыми и представляют себя здоровыми, как само собой разумеющиеся. Но что происходит дальше? А дальше происходит то, что женщина обращает внимание на здоровье, не обращает внимание на семью, на какую-то реализацию, на творчество, на бизнес, но не обращает внимания на здоровье. А теперь представьте, вы заключили договор со с собой в будущем, да, и одну важнейшую часть своего здоровья вы просто не исполняете, и получается договор будет просто невыполнен. Да, у вас не будет того будущего, которое вы хотите, где вы здоровая, красивая, потянутая, с бизнесом реализованная, в семье все классно, поэтому тема здоровья, она очень сильно актуальна, и хочу сказать, что э, вы решаете, здоровы вы либо нет, Ни не ваше тело, ни ваш мозг, ваше тело, я так, чтобы никого не обидеть, приведу примерно себе, Мое тело – это дойная корова, которая, если бы я не захотела, она бы просто ела, пила, иногда бы ходила под себя, иногда бы размножалась, все. Наш мозг нами не управляет, мы управляем нашим мозгом. Если вы сейчас представите такой кислый, желтый, сочный лимон, вы кусаете, в сок лимона течет у вас вот тут, вот у вас что, у вас кислота вот здесь появится. Но это почему вы вашему мозгу приказали так сделать. Поэтому вы можете быть здоровым, и вы можете приказать своему телу и своему мозгу быть здоровым. А, опять же-таки о том, как это сделать, сейчас я тоже а, расскажу. И сегодня я, собственно, буду говорить об этом продукте. Он называется Blossami. Этот продукт от американской компании Total Outchanges, сокращенно TLC. А, Blossami – это продукт, который, я честно скажу, я недавно обратила внимание, и после того, когда я обратила внимание, я была в шоке. Во-первых, в шоке я даже от самого названия «блоссами». Если вы переведете на русский язык, блоссами – это как э, цветущая я, да, расцветающая я. То есть всегда о здоровье женском говорит наш цветущий внешний вид, да, когда глаза горят, когда хорошее настроение, когда чистая кожа, когда вы себя ощущаете полноценной женщиной. Вот этот продукт как раз для того, чтобы мы с вами, девушки, расцвели. Э, значит, коротко скажу о том, что это ну, как диетическая добавка для женщин. Она абсолютно полностью натуральна она ее стоит хранить в сухом прохладном месте и как заявляет компания если вы просто на, в течение 30 дней будете употреблять вот этот продукт вы почувствуете сумасшедший уже результат как он выглядит здесь 90 капсул нужно принимать с самого утра как только вы проснулись все три капсулы которые содержатся в этом пакетике то есть здесь 30 вот таких вот пакетиков внутри три капсулы вы принимаете вот эту всю штучку, все содержимое с утра, как только проснулись. Это все, что нужно, собственно, для нашего с вами э, здоровья, девушки, и красоты. Значит, это особенная формула, которая была собрана, опять же таки, с... Э, разных частей нашей планеты, она очень удивительная, и благодаря этой формулы, которая содержится в Болосоми, мы можем чувствовать себя на пике физического, на, пс на пике психоэмоционального состояния, да. и э, эта формула помогает улучшать нашу кожу, улучшать наше тело, улучшать наше настроение и абсолютно все физические показатели женщины. Эта формула подходит как и для молодых, но особенно эта формула хорошая для женщин, скажем так, 40-45+, вот здесь я хочу сделать тоже небольшой акцент, потому что женщины 40-45+ у каждого по-разному, у них начинается такой период постменопаузы, да, когда уже у женщины заканчиваются критические дни, да, и начинается. Если вы молодая, у вас всегда есть в окружении родные, вы видели, что с ними происходит лицо красное, мне плохо, мне жарко, я начинаю потеть, у меня голова кружится, приливы, мне то холодно, то жарко, то душно, откройте окно, то закройте окно. Этим страдает большинство женщин, и вот в таком периоде э, живет более 1,3 жизни женщина. Когда есть вот такие вот симптомы у женщин, к сожалению, большинство врачей даже на сегодняшний момент назначает э, гормонозаменяющую терапию, да, вот медицинскую. И... В 2002 и в 2003 году было проведено исследование, где участвовало 1 миллион женщин. Это были вообще рандомно взятые женщины, которые принимали в этот период гормонозаменяющую терапию. Представьте, 1 миллион женщин участвовало в эксперименте, Ученые доказали, что это напрямую взаимосвязано с появлением рака груди. Именно гормонозаменяющая терапия, вот эта синтетическая, которая продается в таблетках, которую сегодня назначают врачи, несмотря на вот эти вот исследования. Да, не все врачи, но, к сожалению, большинство. Один миллион женщин это доказало. Одну а секундочку, рак молочной железы, да, рак груди, это в мире по статистике первый рак по заболеваемости и смертности в мире. Поэтому эта тема очень актуальна, и блоссами очень не близок, потому что он поможет заменить гормонозаменяющую терапию абсолютно натуральными средствами. Для этого давайте мы с вами поговорим немножечко о составе, что здесь содержится. Конечно же, здесь содержится... В9, наша фолиевая кислота, витамин, да, многие думают, что фолиевая кислота это то, что необходимо женщинам э, в период беременности, это то, что необходимо женщинам, которые хотят забеременеть, да, и мужчинам, но на самом деле фолиевая кислота, она важна для нашего организма вообще на протяжении всей жизни, потому что она помогает, э, во-первых, вырабатываться новому ДНК РНК, да, соответственно, она помогает делению клеток, она помогает синтезировать вместе с витамином В12 наши кровяные э, тельца, э, она помогает для нормальной работы нервной системы, для снижения уровня холестерина в крови и повышения эффективности работы печени. Многие могут сказать, что фолиевая кислота – это тот витамин, который есть сегодня во многих продуктах питания. Да, это так? Вы знаете, что происходит с кулинарной обработкой, с применением, когда человек пьет хоть маленькую, но все-таки дозу алкоголя, когда человек принимает сахар, там, кислоты и так далее, она очень быстро выводится из организма, и на сегодняшний день переизбытка полевой кислоты встретить вообще практически невозможно ни у кого, потому что она очень быстро выводится с мочой, этот витамин. да. И когда полевой кислоты в организме недостаточно, что начинает появляться? Появляется анемия, снижается количество лейкоцитов, тромбоцитов, возникает желудочно кишечное расстройства, гастрит, медленно заживает раны, возникает риск онкозаболеваний и увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому витамин в 9 он же фолиевая кислота всем известный, он очень сильно нужен. Далее, здесь есть хром. Хром это на самом деле вообще удивительнейшее. Удивительнейший минерал, да, потому что хром, он помогает, во-первых, не откладываться жиру, у нас на клетках, да, то есть на нашем теле, точнее, да, на наших боках, на нашей попель там, где обычно нежелательно, чтобы они откладывались, и все углеводы, которые вы едите, но при этом, если у вас достаточно хрома в организме, он помогает перерабатывать быстрее в энергию, да, то есть не в жир, а в энергию. Также хром участвует в формировании хорошего иммунитета и оказывает хорошее влияние на рост и регенерацию тканей. Да, то есть сама кожа уже становится лучше от того, когда есть хром. Но... Самое удивительное в том, что когда есть длительная недостача хрома, либо очень большая недостача хрома, то у людей начинает образовываться пограничный диабет. Это непереносимость сахара, да? и поэтому норм ну, хром должен быть абсолютно у каждого в рационе. Также хром очень быстро выводится из организма, да, если вы употребляете сахар, если вы употребляете то точно так же алкоголь, и недостаток хрома ведет к тому, что у нас появляется избыточный вес, у нас появляется ожирение, и даже людям, кто уже страдает на сегодняшний обед ожирением, врачи в комплексе назначают хром для того, чтобы побороть вот этот вот их лишний вес, да, и перевести к более нормальной диете. То есть хром, он нормализует нашу тягу к сладкому, нашу тягу ко всему, вредному вот хром позволит нам питаться лучше следующая составляющая это инозитол гексофат. он поддерживает женское здоровье именно с возрастом, да вот как раз для женщин 40 45 плюс и в том числе он хорошо поддерживает Упругость наших костей, ну, не упругость, да, вот твердость наших костей, да, чтобы кости не ломались. Очень многие люди знают, что, к сожалению, с возрастом кости не становятся более хрупкие, и э, пожилые люди, да, люди уже более старшего поколения, старшего возраста, они более склонны к переломам, к э, надломам костей и так далее. И как показывают ученые, да, исследования, дополнительный прием именно вот этого вот микроэлемента, он э, благопри... благоприятствует состоянию здоровья и... Также он хорошо влияет на серотонин и дофамин. Кто не знает, серотонин и дофамин – это наши, скажем так, то, что дает нам ощущение счастья, то, что дает нам ощущение хорошего настроения, да, нашу улыбку на лице. Вот он помогает нам это вырабатывать. И также люди, которые находятся на сегодняшний момент в депрессивном состоянии, в каком-то тревожном состоянии, как показывают анализы, у них, как правило, вот этого элемента недостаточно в организме. И... Согласно вот, результатам исследований, сочетание инозитола и фолиевой кислоты, которая я говорила первым, она улучшает овуляцию у женщин, которые страдают от бесплодия. Поэтому, девушки, вот, это в комплексе очень хорошо. Следующее – это клопагон кистовидный. Он действует как эстроген. Эстроген – это наш женский гормон, кто не знал. И здесь, на самом деле, очень сильно удивительный состав, потому что то, что в нем содержится, оно влияет практически на все в нашем организме. Значит, первое, здесь содержатся алкалоиды. Это то, что оказывает положительное влияние на нашу нервную систему. Флавоноиды – это вещества, которые стимулируют ферментативную деятельность, разрушают опухоли и убивают вирусы. Сапонины – они помогают выводить вот желчные кислоты да, из нашего организма, предотвращая... Реабсорбацию холестерина. Дальше содержится фитостерин, он снижает уровень холестерина, салициловая кислота, танины, гликозиды, смолы, эфирные масла, кислоты, камять и комплекс микроэлементов. Обычно вот эта вот составляющая она используется для поддержания женского здоровья именно в натуральном виде. Да? То есть те врачи, которые за натуральный, они его назначают женщинам в период вот именно постменопаузы, да? можно так сказать. И э, он также улучшает в период климакса наше самочувствие, он снимает интенсивность приливов и, соответственно, он убирает потливость по ночам. Вот те женщины, которые страдают этими симптомами, э, вот оно поможет. И помимо всего этого, его назначают при нарушении менструальных циклов, при эндометриозе, при том, при эндометриозе оно помогает полностью остановить эндометриоз, и он больше не увеличивается. При терапии миомы. При терапии миомы очень часто она вырабатывается, почему? Потому что идет сбой гормонов, да, и, как правило, на начальной стадии это всегда незаметно происходит ни для врачей, ни для, ни для пациентов, да, и оно полностью тоже останавливает рост вот этих вот, э, ростамиомы. миомы, да. Так, дальше, корень ашваганды, очень красивое название, оно также содержится у нас в продукте иммунити, его также называют индийский женьшень, это то, что на протяжении уже тысяч лет не... 100 лет, как у нас многие там препараты, вообще 10 лет, 5 лет, дай Бог, чтобы использовались, да? на протяжении тысяч лет его использовали в аюрведической медицине, именно за его результативность, да, за его быстрое действие, он является неким таким адаптогеном для нашего организма, который помогает справляться со стрессом, да? потому что женщины, когда находятся в таком неприятном физическом состоянии, это всегда находит отклик у нас в нашем психоэмоциональном состоянии. Вот чтобы побороть стресс, этот компонент очень нам поможет. И также он улучшает в принципе настроение. Да? Женщинам рекомендуют употреблять корень шпаганды вообще всегда, на протяжении всей жизни и, конечно же, на протяжении таких заболеваний, да, как точно так же эндометриоз и миома матки. Значит, он используется в... Онкологии. Есть исследования, просто зачитаю вам, японских ученых в 2007 году установили, что алкалоиды его листьев и корня ашваганги избирательно угнетают рост раковых клеток. То есть это не полностью губит весь организм, как химиотерапия, да, а избирательно угнетает рост раковых клеток. При сахарном диабете, значит, был... Тоже проведен эксперимент, то, что оно влияет на снижение уровня глюкозы в крови. И, кстати, еще хочу сказать, что хром, о котором я говорила, он очень серьезно влияет на нормализацию сахара у нас в крови, поэтому очень многие люди, которые принимали НРГ, они отмечали, что уровень сахара у них нормализовался. Также... Он обладает антихолестериновое действие. Был журнал World Journal of Medical Sciences в 2009 году, опубликовал данные, что применение вот этого нашего индийского женщины полезно для работы сердечно-сосудистой мышцы и кровеносных сосудов, особенно при гипертонической болезни. Оно нормализует давление. Антистрессовый эффект, профилактика в лечении гипотериоза – это то, что касательно наших женских гормонов. В 2001 году журнал Фармации и фармакология» публиковал отчет о том, что регулярно принимаемый экстракт увеличивает секрецию гормонов нашей щитовидной железы. Также является природным иммуностимулятором. После применения гормоны, э, гормонов да, и иммунодепрессантов быстро восстанавливается наш мышечный сто, э, тонус. Также увеличивает кровотворение, что благотворно также влияет на наше с вами зрение и улучшает состояние людей, страдающих болезнями дыхательной и пищеварительной системы. Следующая составляющая, это еще не все компоненты, которые здесь содержатся, это ДИМ метан. Он сокращенно в медицине используется большими буквами, так ДИМ. Он очень положительно реагирует на поступление эстрогена, это женский гормон в наш с вами организм, и его очень серьезно используют вообще э, в медицине врачи, да вот его конкретно, в период постменопаузы у женщин. Э, значит, он способен влиять на уровень эстрогена, то есть, когда у вас пониженный, повышенный эстроген, вот он его будет нормализовать натуральным, природным способом. Э, дальше он способен, если коротко, он приводит к тому, что... Э, его, Видели, да, внутри. Вот в этом. Я вот. хотела в конце показать. А, а, да? Ну, да ладно, ладно. Показывай, да, это вот внутри блоссами расцветай. Становись прекрасным, как раскрытый цветок, да, уже чтобы цвести, пахнуть, привлекать э, пчел, мухин и так далее. Да, э, блоссами всегда поможет. Поэтому вот такой вот цветок замечательный. Он ложится в каждую покровочку нашего своего с вами продукта. блосами. Далее. Уменьшает рост развития рака груди и э, матки. Также, также, также улучшает. Э, Устранение симптомов ПМС и менопаузы улучшает наше настроение, помогает нормализовать наш вес, нашу фигуру, потому что очень часто люди, женщины, у которых закончился да, менструальный цикл, они страдают, уже начинают страдать избыточным весом, начинают вот, расти животик, да, не очень, возможно, красивый, начинают бока где-то э, набираться. Вот оно поможет это тоже установить. И стоит отметить, что э, проводились исследования, сначала это было на крысах, потом взяли пол тысячи женщин, провели точно такой же эксперимент, те, у кого есть тоже очень распространенная вещь, эрозия шейки матки, рак шейки матки, который потом появляется, вот этот препарат полностью позволяет его убрать. Я понимаю, что я сейчас практически каждую вторую женщину затронула вот, этой вот, вот этим одним приложением. И оно также позволяет убрать, кожное высыпание актное позволяет убрать приливы и симптомы ПМС, как я уже сказала. Дальше, грип рейши. Грип рейши – это вообще тоже уникальная вещь, которая более тысяч лет в мире известна, его ранее употребляли только императоры и приближенные к ним семьи, да, простому смертному это было недоступно, если простой смертный его нашел, он, как правило, шел продавать, и весь его рот был обеспечен, потому что это очень ценная добавка, которая на сегодняшний день, если я уберу всю вот информацию, которая есть везде и в интернете, где хотите, про его влияние на иммунитет, на стрессоустойчивость, да, он отлично помогает восстановиться и красивой быть нашей кожи, да, он помогает выработке нашего коллагена, он помогает избавляться от морщинок. И, кстати, женщины еще знают, что корейская косметика сейчас она становится очень популярна за счет своей э, работы, за счет своей результативности, так вот. Очень часто корейская косметика, она как раз на основе гриба Рейши идет, туда добавлен этот компонент. И поэтому его именно женщины в первую очередь употребляют как средство против морщин, потому что разглаживает. Также он является мягким антидепрессантом, очищает печень, кровь, кишечник и поддерживает собственную выработку гормонов. И очень приятный момент, оно купирует чувство голода, поэтому женщины, которые любят покушать, да, которые не хотят кушать грибреши, тоже поможет э, нам не с поесть. вами не поесть. Ну, поесть Корейские женщины, которые содержится следующий компонент здесь, э, его тоже очень много людей любит как раз за счет того, что он широкого спектра идет. Это не просто хороший вот иммуностимулятор, да? это то, что влияет на нашу сердечно-сосудистую систему, укрепляет дыхательную систему, понижает давление и уровень сахара в крови. И также он помогает снять вот недомогание, тогда, когда болит голова, переутомление, он также помогает при неврастении. Поэтому, к сожалению, женщины этим страдают чаще, поэтому он добавлен в женский продукт, и его регулярный прием рекомендован женщинам после 40 лет. Также он, корейский женщин, помогает в снижении веса и нормализации обмена веществ, Потому что он помогает еще сократить нашу с вами жировую массу, уже имеющуюся. Также он помогает сохранить молодость, стрессоустойчивость, гормональный фон и сексуальную активность не только у мужчин, но, кстати говоря, и у женщин. И красный женьшень, если так, красный женьшень, это и есть корейский женщин, если коротко сказать, это наша молодость и это наша красота и поэтому женщинам 40-45+, которые хотят вот сохранить молодость, поддержать вот все жизненные силы, необходим на регулярном приеме. Далее, корень мака. Это тоже натуральный компонент, это тоже натуральный стимулятор, который позволяет нам чувствовать себя хорошо и позволяет нам выполнять все наши дела, которые есть в течение дня, то есть позволяет сконцентрироваться, помогает быть более работоспособным человеком, и также он восстанавливает наш гормональный баланс и во многих случаях он способствует улучшению симптомов ПМС и менопаузы. Также альфа-липолевая кислота – это очень сильный антиоксидант, который обладает противовоспалительными свойствами. Значит, Также она улучшает, помогает жировому метаболизму улучшаться, то есть тоже она влияет очень серьезно на нашу с вами фигуру. Также он позволяет повышать уровень энергии, также он позволяет купировать голод, и также он помогает в высвобождении энергии из глюкозы, то есть, опять же-таки, не откладываться жиру у нас на боках, когда мы съели какой-то углевод, да, что-нибудь сладкое, мучное и так далее. Дальше здесь содержится клюква, очень сильный концентрат клюквы, это тоже очень сильнейший антиоксидант, который используется уже на протяжении реально тысячелетий по всему миру, кстати говоря, и он помогает наше тело поддерживать в... Вот здоровье да, нашей пищеварительной системы, мочевыделительной системы, и также глюкоза очень полезна для похудения. И глюкоза, глюкоза, клюква, клюква также отвечает за нашу молодость, потому что она очень серьезно работает на красоту нашей кожи, в ней содержится много магния, цинка, кальция, витаминов группы В и витаминов С. Поэтому это помогает нашу кожу изнутри делать лучше, изнутри всегда эффективнее, чем кремами, да, потому что крем мы сегодня нанесли, неизвестно, насколько глубоко крем туда проник, насколько долго он задержался, когда идет все-таки изнутри наше здоровье, да? изнутри каждой нашей клетки. Это позволит сохранить этот эффект, во-первых, надолго, во-вторых, это позволит выглядеть всегда красиво, вне зависимости от того, вы сегодня помазали кремом, либо не помазали, и вне зависимости от того, какие погодные условия окружающего мира атаковали нашу кожу, всегда наша кожа с этим поможет справиться э, лучше. Поэтому вот такие вот природные компоненты содержатся у нас блоссами, который помогает нам расцветать. И, вы знаете, абсолютно каждая женщина, кто сейчас прослушал эфир, он более был такой информационный, да, просто про компоненты, но я думаю, каждая женщина сделала себе вывод, что этот продукт нужно заказывать сейчас и начинать уже сразу его принимать, потому что мне нет 40, мне нет 45 лет, да, мне 30 лет, но я поняла, что я уже сегодня начинаю потреблять этот продукт всегда, да, потому что, статистики, они меня немножечко пугают, да, я видела э, женщин, которые следят за своим здоровьем, но период, э, когда у них начинается климакс, он всегда отображается на их самочувствии, на их э, сообразительности, на их расцветании, на их внешнем виде, да, и вообще на том, насколько жизнь может быть у них наполнена чем-то прекрасным, потому что только в здоровом в теле, в здоровом разуме, да, в здоровом психоэмоциональном состоянии можно наслаждаться жизнью и получать удовольствие, а смысл жить, если ты не наслаждаешься, если ты не получаешь никакого удовольствия. Поэтому, дорогие женщины, пожалуйста, обратите внимание на этот продукт. Дорогие мужчины, у кого есть, как Варлам сказал, любимые женщины, обратите внимание на этот продукт, потому что блоссами – это то, что должно присутствовать в жизни каждой женщины то, что абсолютно натуральное, и всего лишь выпив с утра вот этот вот один пакетик можно решить большое количество проблем, которые уже есть, и предотвратить те, которые могут появиться с возрастом на протяжении всей жизни. Как показывает практика, они появляются у всех женщин. Поэтому, дорогие женщины, будьте всегда здоровы, будьте всегда улыбчивы, будьте всегда красивы, цветите, пахните, сияйте, расцветайте. Возраст, и он может на самом деле обратить его не просто в 5, я вам скажу, я в 30 выгляжу лучше, чем в 20. Поэтому сегодня есть продукт, когда я, возможно, в 40 буду выглядеть лучше, чем в 30. Если вы хотите выглядеть лучше, чем выглядели 5-10 лет назад, начинайте следить за своим женским здоровьем. Это очень важно, это все взаимосвязано. Все, друзья, всем большое спасибо.